А перед просмотром видео я хочу вам порекомендовать канал Гипнофеникс. Ребята занимаются тем, что общаются с потусторонним миром, вызывают духов знаменитых людей, проводят расследования по специальной разработанной методике регрессивного гипноза. Уверен, что вам будет интересен такой контент, поэтому подпишитесь на канал Гипнофеникс. Ссылку оставляю в закрепленном комментарии, а также в описании. Всем спасибо. Всего-навсего обычная деревня. Я пришел сюда проверить старые заброшенные улицы. И наткнулся лишь на один открытый, незапертый дом. Сейчас вы увидите, что было там, по наступлению темноты. Друзья, всем здравствуйте! Я сегодня приехал в дом. Вот в этот. И здесь уже пока что было светло. Уже потемнело на улице. Уже началась творится жесть. Здесь шумы по всему дому. Даже сейчас на чердаке что-то. Я вам сейчас покажу этот домик. Особо здесь сегодня я не собираюсь ничего а экспериментировать и проводить какие-то ритуалы. Здесь без этого жутко. У меня уже практически нет силы, я себя чувствую не очень здесь. Вот, посмотрите. разложился шкаф стулья вот такие опа вот об этом я и говорил друзья Есть, но это абсолютно не мешает здесь всему этому происходить. А вот дверь открыта. странный потолок здесь еще здесь подъемный чердак но там я ничего не увидел В общем-то, сейчас я зайду в эту комнату. Сегодня у нас будет такой эксперимент. Мы с вами здесь останемся. И раз сейчас уже что-то творится, я расставлю в комнатах камеры. Я расставлю в комнатах камеры и мы с вами будем дожидаться конкретных действий но изматывает этот дом капитально так сейчас я буду расставлять камеры так четверку мы записываем четверку мы записываем Опа. Так. Камера. Мы поставим камеру. Камера, короче, у нас проблемы, друзья, с камерой. Одна камера у меня умерла. Я хотел вот здесь вот камеру поставить одну. No me Is this? Я даже историю этого дома не знаю. Никакой истории абсолютно. Там опять что-то комнате почему-то происходит здесь что-то гремело капитально прям что-то было. То камера уж я думаю в любом случае что-то засняла. Но вот это вот было очень стрёмно. Здесь кто-нибудь Есть. кто-нибудь есть Какие-то какие шумы вот пойдут как будто бы из, из всего дома из стен и запах здесь странный чем-то пахнет я не пойму здесь есть кто-нибудь здесь кто-нибудь есть Здесь кто-нибудь есть. Какой затишье. Сейчас все тихо. Здесь кто-нибудь есть. Какой затишье. Сейчас все тихо. Попробую остаться сейчас в темноте, друзья, и спросить, есть ли кто-нибудь. Я думаю, мы сделаем это отсюда, потому что звук идет отсюда, откуда-то. Я сейчас выключу фонарь. Есть кто-нибудь? Я в темноте, друзья. Здесь кто-нибудь есть? Фу, как страшно, блин? Не по себе, а не то чтобы страшно. Здесь есть кто-нибудь? Если ты здесь, прояви себя. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь есть кто-нибудь? Фу. Ну, это явно не ветер. Так. Попробуем еще раз, только рядом с этой дверью. здесь есть кто-нибудь здесь кто-нибудь есть в общем я думаю сейчас подожду Здесь так... за дела. Здесь так больно. Коду редачь. Прям по спине. Наверное. Бросится это вообще не здесь. Поближе с собой лучше. Вот это да. Сейчас мне реально становится страшно уже. Не пролетит ли тут у меня еще что-нибудь. Это у меня уже. Так, друзья. Я думаю, я не буду дожидаться какого-нибудь топора или еще каких-нибудь лезвий. Вот это, это уже, ну серьезно все все было все было всякое короче шкафы падали ну чтобы ножи короче в стенах торчали такого не было никогда я думаю потихонечку буду ходить отсюда то тот эксперимент который я хотел провести провел и он получился это я пока из рук выпускать не буду. Мало ли что. Я думаю, я включусь на улице уже. Это уже не шутки. Друзья, в общем, вы все сами видели. Ножи, э, табуретка меня ударила. Я думаю, что нужно побольше разузнать об этом доме. Узнать его историю, что здесь происходило и что могло здесь произойти и что здесь вообще с этим домом не так а второе что нужно сделать вернуться сюда попробовать возможность сеанса ГФ или доску уиджа попробовать расспросить что здесь у того кто здесь находится что происходит на самом деле мы вернемся в этот дом я думаю может быть в следующем году но сюда добраться было достаточно сложно но я обещаю, что в этот дом мы еще вернемся. А сейчас я э, хочу попрощаться с этим домом пока что на какой-то срок. И мы с вами сюда еще раз вернемся. Всем пока, друзья.